В последнее время вокруг пресловутой зоны комфорта ведутся разговоры самого разного толка. От страстных призывов незамедлительно покинуть ее и никогда не возвращаться от яростной критики столь радикального метода. Как найти баланс и не потерять себя? Меня зовут Лариса Зайцева, а это программа «С разных сторон». Сегодня у меня в студии те, кто готов поделиться своим мнением на этот счет. Зона комфорта – это когда все происходящее вокруг тебя устраивает, когда ты не хочешь развиваться, не хочешь прогрессировать и просто стоишь на месте, можно сказать. Для меня зона комфорта – это когда ты себя чувствуешь а, в кругу людей а, достаточно раскрепощенно, тебе… Приятно с ними находиться, ты чувствуешь себя самим собой, не одевая никакие маски, не примеряя их, не э, пытаясь понравиться. Вот тебе хорошо здесь, и ты э, счастлив. А покинуть зон комфорта, ну, значит, найти э, какое-то, может, вдохновение для себя, что-то новое для себя открыть и э, продолжать э, развиваться. Для меня фраза «покинуть зону комфорта» – это когда ты как раз-таки начинаешь себя чувствовать не так, тебя что-то не устраивает, а ты начинаешь а, надумывать о себе что-то, начинаешь опять же-таки одевать маски, и ну, тебе ну, некомфортно. Я стараюсь вообще не заходить в эту зону комфорта, постоянно как-то пробовать в себя в чем-то новом, как-то загружать себя какими-то разносторонними вещами, и вот так, я считаю, человек и развивается. Нет, я выхожу не часто из зоны комфорта, потому что я стараюсь а, дружить и общаться с теми людьми, с которыми мне интересно. И поэтому, нет, не часто, то есть мне приятно общаться с теми, с кем я общаюсь. А выйти из зоны комфорта, это значит открыть для себя что-то новое. Поэтому это, считаю, это положительно, потому что это опыт, какой-то опыт новый. Наверное, это определенный стресс. Ну, потому что тебе приходится подстраиваться. Тебе приходится быть кем-то, показать себя, тебе приходится понравиться людям, и это стресс. То есть ты не такой, какой ты есть в данной ситуации. Безусловно, из зоны комфорта нужно выходить, потому что человек просто останавливается в своем развитии. Человеку важно выходить из зоны комфорта, потому что а, это для него новое открытие. А, он открывает себя с другой стороны, и это новое ощущение. Хоть это и стресс, но это новое ощущение. А мой выход из зоны комфорта, наверное, это смена вуза. Потому что я решил открыть для себя что-то новое и поступил э, в Казанский федеральный университет. Была такая история, но она школьная, я не знаю, насколько она интересная, но нас учительница всегда просила пересаживаться с, с другими людьми. У нас была система, у нас не просто стояли столы, а у нас... Два стола соединялись, и, соответственно, мы сидели по четыре человека. И мы привыкали сидеть по четыре человека, и в какой-то момент нам учительница говорит, «Все, давайте меняем зону комфорта, пересаживаемся». И мы пересаживали другими людьми, садились с ними. Ну, я не знаю, насколько это точный пример, но как бы я выходила, я садилась с другими людьми, с другой группой, и все по новой. Нет, я считаю зона комфорта это а, твое внутреннее состояние, когда а, ты да действительно не, не хочешь выходить из дома что-то зачем не развиваться Я лучше посижу на диване и посмотрю телевизор. Вот это наверное зона комфорта. Это ощущение скорее всего я думаю, Вот сейчас как раз таки я чувствую себя некомфортно, потому что э, вот это интервью, это какое-то новое испытание для меня, новый опыт. Вот, и мне немного так э, не по себе сейчас, волнительно. Нет.